Наконец-то у меня есть время, и я хочу вам показать уникальный магазин, где продают натуральные ароматические масла, мыло, мыло для массажа, лосьоны и познакомить вас с хозяином этого магазина. Магазин называется Green Body, ароматерапия и соуп мастер. Давайте пройдем в магазин, познакомимся с ее хозяином Джумали Бэем. Ссылку на местонахождение этого магазина вы можете найти под этим видео в описании но ну, а сейчас пойдемте в магазин и погрузимся просто в невероятный мир э, мыла и натуральных э, средств ухода за кожей запах там стоит просто невероятный поэтому обязательно обязательно приходите сюда вот так вот выглядит магазин green body вы его найдете э, без труда по ссылке в описании и на входе нас встречает сам хозяин магазина джумали Здравствуйте. здравствуйте Hello. Hello. Welcome! Welcome to Green Grimmaddy! Uh, can you tell a little bit about your shop? What do you sell? Of course I can tell! Please! They are our friends from Holland and Belgium. Come, mm -hmm. Come down to the store. Grimmaddy store is downstairs because we not put to the windows because it weighs sun kill, okay? Mm -hmm. Like a cellar for wine. We have a soap cellar. <laughs> This... Чемолибо и говорит, что у них мыло как вино, а и чуть-чуть говорит по-русски, говорит, что мыло как вино должно храниться в погребе, чтобы не попадали солнечные лучи. Вот так вот выглядит нижний этаж. I try to do other business. I could not breathe. Now I do this and I believe we are working for all humanity, even for Russian, for everyone. Okay, what we are doing here? We are showing people nature. We connect people directly to the nature. They should use correct nature. The chemical, uh, they cover us, uh, they lie to us. Every year we have new stories, new cream, new shampoo. Why your cheese or vodka recipes not changing every year. Mm -hmm. biocosmetics cosmetics change. You know we are doing little workshop with people. We give padarak mula. We give soap. We give gift. We never pushed in this 25 years anybody to sell some mula or anything. Okay. We are working uh, with lots of uh, problems. We help here what advices. we are doing here is what uh, people did by the history you know for example soap exists 5000 years if one product comes since 5000 years to us we should uh, use it we should get the culture we should learn it and we should stay far from all shampoos all cosmetics by the way i will tell you about your uh, pril or liquid soap or shampoo Uh, one university in Turkey, they test, they wash one tea glass with them, and they need 15 liter hot water to clean the glass. For your baby shampoo, you need 200 liter water. Still, your baby is not clean. It continue to your body, to his body, and poison your future. We should stop to poisoning us. You know, we poison us with food. This is not my job. I work with skincare. And lots of other also, things now. Uh, for example, this is bay leaf uh, soap or lavrove You can take your brush. You can massage your gum with this. We not uh, use really any commercial things. And what we offer to people don't. Poison yourself! Don't poison your future. You know we are just guests here, and we have really short time in this planet, and we should keep nature for the future. Who will come in 50 years? Okay. Dumolybay, uh, can you please tell more about types of soaps you have? What kind of soaps? Ah, soaps. What I'm, what I can tell for you about generally soaps. For example, this is little angel. It called you know your baby has not choice you as a parent only you have choice when you go and you buy his personal care stuff like baby cream, baby soap or baby shampoo or whatever please use these things okay I'm not giving guarantee for another soap producer because this has to be produced honest around 200 babies around the world, Norway, Russian They are using this soap and they are so happy. Babies has no any skin problem. By the way, if a baby come normal way to life, uh, the mother body cover baby skin with a special film, and this film protect your baby six months from bacteria. They cannot climb it. Okay. If you use any x shampoo, baby shampoo, it sounds nice. Only you destroy the film and your child is open for all bacteria. Those are aromatherapy souls. Aromatherapy means mental therapy. The essential oil are the soul of fruits, flowers. We are not uh, we we, we use them by the past because we were not living all the cities. We we live in the villages in the mountain, and we when we had the problem, we get helped by our grandparents and we use them and to get balance. Now, today, no one has time. Uh, we lost, many people lost the culture. This the healing method, this kind of soaps. You clean your mental body. Because every soap has own character. This is a symphony, okay? This is a really amazing things. By the way, we had a lot of skin problems, like... Uh, I should not say this because commercial doctors, they are... <laughs> They not understand or they don't want to understand. This is, this soap can exist 500 years. So if you keep them somewhere in the, somewhere in close area, 500 liters, you can use the soap and you can take even your brush, you can massage your gum, you can wash your hair, your head. By the way, you have wonderful skin and you put your daily stress under your shower. Okay, one more thing this is peeling love Turkish but I think this is one of the best one because it's written grimbody once uh, in one hour in Germany they calculate in Alaboa 680,000 thousand skin particule it the rain 80% percent of dust we produce in our apartment you uh, in Europe or in Russia you are not living in Mediterranean it's mean if you are not by the work, you waste your time in your apartment. If you turn, if you change your clothes, you, you lose your dead cells and little animals coming and doing recycling for us. They eat the dead cells, the problem is uh, we swallow them, we breathe them and then you get infection, then you go to doctor, cortisone, do regularly, once a week, take shower, don't use any shampoo, nothing, just with simple water. You should wash your mother, your mother, or your husband, someone has to do for you, okay? And you will have fish, you will not stink, and you will have not any allergic reaction. What is this made of? This is made of by viscose, by a tree we use this material. This is hundred percent nature. Green body don't poison any human for money. I, I came to Alanya with 500,000 German marks. I don't have even bike or nothing I have because I not wish to have car or I wish to help to people. Because when you see, 125 kilo, I came, I could not walk. Now you see, you know, and my dream is take this all over the world. Now we are working on a huge project. People should hope we need different things. Mevlana said, if everybody thinks same thing, it means no one thinks, so, see the globals, what happening? We just, we have tight, short, horse eyes and we walk like this. Human life is not thousand years that you say, I faced 50 years with these things, okay? We should try to respect each other. And I think by the time people will go to court against all these cosmetics. Потому что я знаю, кто продюсит медицин. Стоит на табле, они дают миллион долларов к косметикам, которые делают нас больно. И, кстати, это полезная медицинка. Спасибо тебе. Спасибо большое. Вот так вот эмоционально Джумалива я рассказал о всех проблемах с косметикой, которые есть. Ну а сейчас я уже на русском вам подробно покажу цены и что есть в этом магазине, какие товары. Заходя в магазин, вы попадаете вот в такое вот красивое помещение, дизайнером которого тоже выступил сам Джумали Бэй. Слева есть небольшие наборы, которые вы можете приобрести с натуральными ароматическими маслами, мылом. И вот это та самая варежка, которая стоит 20 лет, про которую говорил Джумали Бэй, которую можно использовать каждый день дома или брать с собой в хамам и в баню. Также здесь продаются вот такие вот пештемаль, называется это пештемаль, стоят они всего 4 лиры. Эти пештемаль обычно используют для хамама, они сделаны из хлопка и достаточно большие, стоят они всего 4 лиры. То есть их можно использовать, как я уже говорила, как и в хамаме, так можно купить, например, для того, чтобы использовать дома. Есть различные цвета. И, как я уже сказала, они натур... из натурального хлопка сделаны. Дальше здесь в магазине можно приобрести глину. 500 грамм глины. По-моему, стоит 10 или 15 лир. Здесь я цену не вижу, но что-то около 10 или 15 лир. Далее здесь продаются полотенца для хамама. Или просто полотенца, которые можно использовать дома. из, По-моему, они были из тоже из хлопка. И были из бамбука. Вот эти вот полотенца, они более мягкие. Они из бамбука. Стоят они 20. Нет, это не то. Стоят они вот. Стоят они 20 лир из бамбука. Вот такие вот красивые мягкие полотенца. И из хлопка. Немного других цветов стоят тоже 20 лир. Ну, а давайте теперь пройдем вниз, и я вам уже подробно расскажу про все продукты. Как я уже говорила, здесь стоит просто невероятный запах. Пахнет мылом. Вот посмотрите, какого большого размера здесь есть огромное мыло. Пахнет ароматическими маслами. Есть покупатели, поэтому буду говорить чуть-чуть тихо, чтобы их не беспокоить. На, около лестницы, вы можете также увидеть... Вот такие вот коробочки. В них находятся небольшие варежки для пилинга для лица. Стоят они 20 лир. Можно приобрести мыло вот в таких вот мешочках с различными травами. И уже, как я говорил, можно приобрести вот такую вот варежку для хамама, для пилинга. Варежка для хамама и для пилинга. Также здесь есть очень много разных... Ароматических масел Вот вы видите, они складируются Вот здесь вот, И потом их разливают По бутылкам Все они натуральные С натуральными ингредиентами Ароматических масел Очень много видов Мандариновый, лимон Есть лавровое масло Есть Тоже лавровое масло Масло мирта масло апельсина. Это все ароматические масла. Масло лаванды и масло мяты. Кстати, я сама пользуюсь всеми этими маслами. Вот это вот очень особое масло для лица, для тела, которое называется «Экстремальная красота», рецепт которого Джумали Бэй разработал сам. Стоит оно 150 лир вместе для лица для тела и ароматическое масло. Оно очень дорогое, но очень-очень эффективное. Также есть масло, например, Иксир. Это масло антистресс. Можно использовать после солнца. Стоит 55 лир. Вот такая вот бутылочка 100 мл. Но, поверьте вам, хватит его надолго. Есть масла, кстати, здесь везде есть тестеры, вы можете прийти и попробовать масло на вкус, на запах. Да-да-да, именно на вкус, потому что они натуральные и э, не вредят здоровью. Есть масло грейпфрута, апельсина, это массажное масло для релакса. Массажные, после солнца, после пляжа, можно использовать эффект вот эффект такие масла. Стоят они 15 лир, 100 миллилитров стоят 25 этом, лир. Ваша, Это масло Джумали Х тоже, тоже после солнца, солнца не массажное не масло, не разработанное Джумали и по собственной рецептуре. И... Масло, например, масло из косточки абрикоса. Из, не из косточки, а из зерен абрикоса. Это просто невероятное масло. Стоит оно 55-100 миллилитров. Я им, кстати, тоже пользовалась сама, поэтому советую. Есть лавандовый тоник. Вот вместе с тоником, вместе смешивая, вы получаете просто потрясающий крем натуральный. Тоники... Вот вы видите, масло абрикоса, 100 мл 35, 250 мл 60 лир. Есть, что самое-самое классное, чем я пользуюсь каждый день, я пользуюсь вот этой розовой водой. Розовая вода стоит 100 мл, вот эта вот бутылочка 15 лир. Здесь также есть вода лаванды, мирта. Вот лавандовая вода, можно купить за 25 лир 250 грамм. Ну и, конечно же, что здесь самое главное, это мыло. Цены на мыло от 45 лир, например, за мыло с лавровым листом до 250 лир. Мыло самые разнообразные. Для лица, для тела. Есть детские мыло, есть ароматические. Вот, например, Паша. 250 лир. Есть мыло оливковое. Вот оливковое мыло. Килограмм. Это все цены за килограмм. Стоит 30 лир. Но самое классное мыло, которым я здесь пользовалась, просто невероятное. Это мыло Арабика. Посмотрите, какие большие. Нет, не арабика. Это было другое мыло. Сейчас я вам его покажу. А, это вот это мыло, которое называется «Спирит». Стоит 125 литров. Посмотрите, какое оно. Просто невероятно потрясающее мыло. Мыло «Гармония». Кстати, это мыло тоже невероятно вкусно пахнет. Но, как я уже говорила, самое главное, что эти все мыла натуральные. И цена за... За килограмм. Давайте посмотрим, где режут мыло. Посмотри, посмотри. Да, посмотрим, как режут мыло. Это какое мыло? Это лавровая оливковая. Оливковая. Mm -hmm. Очень красиво. Для чего оно? For Видите, даже зубы чистить можно. 5, 000 years history, actually with Lavrova. Five thousand years ago they produced in Egypt and used the Mullah for medicine. Hello, my name is Hello uh, and a little nice surprise. I found the address online and I'm in Albania now. Currently living in Belgium, born in Belgium, but I'm here on a holiday and online I found a shop. No, excuse me, my mother found the shop, and I'm presently uh, very, very surprised uh, because he's very knowledgeable, he knows a lot about the products he sells, and it's so intriguing to me that Uh, he's still using the same technique as he told like 5,000 years ago. Okay. It's very appealing that this traditional way of working and everything is natural. So um, I bought some soaps. I bought something for my mother's muscles, because she's uh, uh, very pain, She has very pain uh, muscles. And I'm thinking to buy the whole shop. That's basically uh, my problem. So every place I go, I'm thinking I didn't buy this. I would like to buy that. So um, I recommend everyone to come here. Because you don't only buy something, but he gives you big explanation on top of that, which makes it very interesting for me. Yes. Yeah, so, hi. you right. Вот такое вот у нас у меня состоялось интересное путешествие в магазин Гримбади. Представляете, встретила девушку, которая из Бельгии. Она шоколадье делает бельгийский шоколад. В общем, мы обменялись с ней контактами. Очень классно. Поэтому, друзья, обязательно приходите в этот магазин не только за покупками, но и за как-то говорят по-английски, за экспириенсом. Это будет просто невероятный опыт. И, кстати, этот магазин считают еще музеем мыла. Поэтому очень здесь классно, атмосфера невероятная. Вам расскажут, все покажут. Даже если вы ничего не купите, без подарков вы не уйдете. Поэтому обязательно приходите. Желаю вам всего хорошего. Ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем всего хорошего и до